Пустите. Ну, дорогие мои, понеслась, как говорится, третий, он же последний на сегодня э матч. Brothers in Arms против Белоснежки и Семи Гномов. Карта Тускан. И матч за драгоценнейшие очки группового этапа. Пока, ребята... Режутся за сторону. Думаю, можно уже немножечко вас начать знакомить с ними. Brothers in Армс – Это чудо. Травик Веселун. Казе. Ну, соответственно, Казахстан, да? Далее Киргиз. Неожиданно. Мотя. И... I'm Famous. Кстати, стей. Ребята не стали менять стороны. Наверное, в какой-то степени правильное решение. В какой-то, может быть, и нет. Все-таки Тускан. Карта... На мой взгляд максимально сбалансированная и здесь хоть атаку я считаю сильной стороной, но удобнее мне лично всегда начинать в атаке. Но есть много людей, не разделяющих мое мнение, утверждающие, что оборона здесь сильнее, хотя все-таки юридически атака сильнее, потому что владеет большим процентом карты. Но там типа 55 на 45 или вообще 52 на 48, что-то такое. А Белоснежка, кстати, и ее семь гномов. Это Мариночка, I don't know how to play, пиу-пиу, маг. И вот тут я так и не понял, как читать-то клеха. Клекса слегка, как вот, как, как читать этот никнейм? Призываю чат на выручку, иначе я не разберусь, как правильно прочитать этот никнейм. Маг, кстати, только что с Юспика лишил жизни Фэмоуса, но при этом уже отдали игроки одного своего гномика. Это I don't know how to play. Клеха, во, прилетела и... Клеха, Клеха, все, спасибо, Клеха. Будем знать, будем знать. Спасибочки вам большое <свист> Не, вроде не кидал Кстати, напишу где-то в пятницу По сетке, который спрашивал на август Про 6 команд с горячей... Со... <свист> <свист> все, хорошо, понял Мотя минус маг, Мотя минус Мариночка И неожиданно гномы рассыпались Вообще на ровном месте Кроме Клёхи Клёха еще пока жив Жив-здоров, но ненадолго, да? <с> Угомонили Клёху, а вместе с ним и всю команду гномиков. Гномики проигрывают пистолетку, остаются без экономики. Но при этом они остаются в атаке. Так что вроде бы все не настолько-то уж и плохо, да? То есть инициатива по-прежнему на ведение матча находится именно в их руках. И это в данном контексте важно. То есть экономически-то я уж не утверждаю, что ребята могут взять. Хотя могут. Но как минимум плюс в том, что действия навязывают своим соперникам именно они определенно имеются, ой-ой-ой ой-ой-ой, вот это развалили начало было, конечно, такое я даже немножко подумал, что а чё бы а, гномики и не выиграли бы этот свой экономический раунд но нет, нет, надежные оборонительные редукты команды Brothers in Arms, все-таки сработали как часы, хоть и даже с небольшим запозданием, но это по-прежнему не критично Тяжелая игра будет, да, думаете? Ну, посмотрим, посмотрим Это будет замечательно и здорово Если она будет тяжелая Хочется, чтобы она была, так скажем Даже не столько тяжелой, сколько интересной Вот это будет Чтобы было на что посмотреть Аркада от Пэмуса Минус пиу-пиу Ну, тут же ответка от Мариночки Еще и прям в лицо Фэмусу Типа, куда полез, чуть у тебя дери Сиди у себя на своей половине На нашу лезь. Это нормальное явление, попытка от э, Чудо-Травика Веселуна немножко э, пошерстить, так скажем, в зигзаге, ничем хорошим не, увенча... не увенчалось, извините, Мариночка, еще один минус, и все. И почти все, теперь уже полностью все, но не дают даже мысль до конца довести, вот настолько быстро растет... Градус накалов всего происходящего. Но пока 3-0. И, собственно, всю свою череду экономических раундов команда Свадст отыграли. Не думаю, что есть еще хоть какой-то смысл не делать далее байраунд. Уже пора. Деньги восстановились. И раунд через малый квадрат большими силами. Ну и все-таки сплит -пуш точки А, наверное, здесь просматривается, при учете того, что есть игроки и в большом квадрате. Отдымили I don't know how to play Кстати, как вы помните, это на самом деле обман Он умеет стрелять Вместе с пиу, -Пиу удается разобрать э, Фэмулса, Мотя Увидел ножки своего соперника Немножко даже по ним пострелял Дальний хэдшот по маку И ближняя перестрелка С соперником заканчивается патроны. попытка У Клёхи 1 хп а один хп Мотя добирает пиу-пиу-пиу. Киргиз забирает Клёху. Последним остается тот самый не знающий, как играть. Ну, просто, да, не знаю, как играть. 80 хп, кстати, в его распоряжении. Это достаточно солидная цифра, учитывая хороший хэдшот по Киргизу. Но, правда, потеря 40% суммарного лайфбара. То есть осталось теперь всего-то навсего 40 хп, и вот тут, знаете, надо очень и очень осторожно действовать. Ну, при этом, конечно, тайминги, тайминги тоже обо многом нам расскажут, кому повезет больше, кому нет. Ну, 23 секунды до конца раунда, где бомба, вот в чем вопрос-то. Это ключевой момент. Бомба, я так понимаю, потеряна на споте А, потому что I don't know how to play, не собирается ничего выбивать. И очевидно, да, становится, что это сейф в кустиках. Аккуратненький сейф в кустиках. Но таким образом счет становится 4-0. И первый девайсный раунд, как тот самый первый, блин, комом, не удается гномикам. Зарекомендовать себя как команда Которая способна выиграть э, раунд На девайсах без проблем Это и минус и плюс одновременно Почему плюс? Странное утверждение, да? наверняка для большинства Покажется оно странным Плюс заключается в том, что потом можно неожиданно При счете 5-0 Я считаю, обычно должен произойти все-таки 5-0 И потом атака начинает, начинает, начинает И заканчивает да? Заканчивает победы, разумеется Но может быть и нет, посмотрим Посмотрим. Я могу, конечно же, ошибаться, но все-таки чаще всего я становлюсь э, свидетелем того, что атака, если и проиграет первый девайс на раунд, потом при счете 5-0, как правило, да, э, начинают просыпаться. Вот почему-то эти 5-0, вот чудовищные 5-0. Но Мариночка. Скалаша урабатывает Фэмуса. Мотя спрейдауна минус. Пиу-пиу. Заканчивается патроны В очередной раз он достает USP. Смотри, какой вот Мотя. Не удается сделать минус, значит, из автомата. Так он достает пистолет и начинает пытаться делать минус из пистолета. Вот не доходит сначала, что надо бы перезарядиться. Может занять другую позицию. Мотя! Ай, да, мотя! Ай-яй-яй, ай, ай, вот это поворот, вот это спрейдаун, так спрейдаун, дорогие друзья, на все прям просто приколдесы. 5-0. Брат, Узбекистан, Нукус, что случилось? Ой, да, в Нукусе сейчас действительно вообще в, в принципе в республике... Каракал-Пакастан неспокойно, имеется такое, да, действительно, очень жаль, что у ребят там тоже сейчас неспокойно все. Митинги, протесты, ну, хотели, в общем, как я понимаю, хотели э, лишить суверенитета республику Каракал-Пакастан. И вроде как народу это не понравилось, но это не точно, потому что я не сильно вдавался в этот э, момент, но да, погромы, погромы, беда. Пытались захватить даже здание местной администрации, насколько я понимаю, в столице. <клёх> ну, ребятам мирного неба. Всегда желаю только самое главное мирного неба. Под, на, над головой, хотел сказать, под головой. <клёх> Мак, 44 хп на один против двоих, есть достаточно неплохие шансы на победу, здесь нужно объективно смотреть на эту ситуацию, потому что АВП, потому что АВП, все-таки, если удастся под него открыться в упор, то с огромной долей вероятности Мак выиграет эту перестрелку. И теперь Мак убегает в зигзаг. Чудо-травик все это дело слышит. Так, настрелы. И идет прям в ловушку. Ну, чудо травик. Слишком маленький. Да как так-то. А, справа же соперник. Уже прошел. Да ладно. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не, все. Серьезно ли? Боже мой. Да, дорогие друзья, да. 6-0! Ну, я не знаю, как чудо-травику такое удалось выиграть. Сколько пр промахов в упор он совершил? 5. Где-то? Или 4. Но обычно после первого промаха снайпер умирает. Но если нет, то практически со стопроцентной вероятностью умирает после второго промаха. Но тут такая куча-куча промахов, и соперник не смог сделать единственное правильное решение и убить вражеского снайпера. Расстрельчики, расстрельчики, ситуация 3 в 3, попытка продавить точку Б сейчас будет предпринята от команды Сват, и в принципе, даже с горем пополам удается это сделать. Мариночка уже на постановке бомба, а у нас снова Киргиз Чудо Травик остались вдвоем, да. Чудо Травик Веселун не заметил справа а, Клеху. Клёха он, вот он, О, ну вот теперь смотри. Чудо-травик-то теперь стреляет куда более метко, нежели в, при... в концовке предыдущего раунда. А почему в конце предыдущего раунда он стрелял не так хорошо? Ответ на самом деле находится на поверхности, потому что занервничал. Потому что я сам, когда играл в Counter-Strike, чаще... <coughs> чаще всего играл роль снайпера в команде. И мне ли не знать, как говорится, когда ты остаешься один на один, и ты знаешь, что соперник не с авиком, а с калашом, и один твой промах может стоить команде целого раунда? Это да, это да, беда. Первая С4 поставлена или я зазевался? Вот, кстати, Юр, очень интересный вопрос. По-моему, да, первая. По-моему, не было до этого бомб. А им робот Пабло, приветствую вас. Ну что, начинаются перестрелки? Какие-то, какие-то перестрелки. И Мотя отгоняет немножко своих соперников, но гибнет АМ Не буду читать первое, потому что это все-таки ругательство Матом. Так нельзя себя вести в прямом эфире. Ну, во время комментирования, я думаю, ни для кого не секрет, конечно, что матерные слова я в своем лексиконе употребляю, но только на трансляциях, когда я во что-либо играю. Не более того... Мотя! Снова Мотя! На этот раз два минуса. КЗ забирает. I don't know how to play. Мак остается один против троих. Не успеваю включить вам последнего выжившего гномика. Но его убивают слишком быстро. 8-0. А 8-0 это уже жесть, дорогие мои друзья. В бароне 8-0 выигрывать это, ну на мой взгляд, слишком круто. Как мне кажется, у гномов во второй половине шансов на победу, ну, будет крайне мало. Поэтому нужно в первой половине взять раундов все-таки по максимуму. Ну, это такая вот такая моя легенькая дружеская рекомендация, да. Радо как почувствовал, да. Сказал, что надеется, что и третий матч будет интересный. И свалил с трансляции. А третий матч, он интересен. Безусловно, я всегда говорю, что 16, например, 14... Это не гарантия того, что матч будет интересным. Порой такие матчи, наоборот, слишком скучные и затянутые. И иногда 16-0 бывает интереснее, чем 16-14. Но вот сейчас в целом очень интересно смотреть за действиями команды «Brothers in Arms». Uh, мне нравится то, что ребята, ну, впервые, получается, попадают на мою трансляцию Но уже пытаются себя зарекомендовать как сильная команда И, как вы видите, отдача даже одного раунда пока что не входит в их планы 9-0 Если будет 15-0, это будет позор Да ну что вы, нет, нет не позор проиграть. Никогда нельзя к поражению относиться как к чему-то такому позорному. В игре, во всяком случае, если мы вот сейчас говорим, да. Ну, вражеская команда просто сильнее. Все, что в этом стыдного? Оп! Чудо-травик! Чудо-травки принял перед началом матча. Явно потому, что так настреливать с АВП даже сам... Великий медитатор не настреливал на своем матче. Киргиз забирает I don't how to play. Пиу-пиус. Дигла дает разменный минус, а веселун продолжает продолжает веселиться. И даже получив по голове с эмочки вражеской. Все равно еще жив. Мариночка. Последняя. В живых остается у Белоснежки и 7 гномов. Забирает Кейзета. Но это, по-моему, квадрокил от чудо-травика. По-моему, один минус сделан не он. Но, ладно. 10-0. <с> Неважно. Какой FPS? 100, разумеется. А какой должен быть? Это, знаете, риторический вопрос. 100. Ну, я могу сейчас 999 поставить толку. Толку от этого. Вот, кстати, Юра очень правильно сейчас пишет, очень правильные вещи за 15 лет. Ли... Ой, господи, э, э, что слиться с игры. Вот что, позор. Позор выйти с игры, не доиграв ее. А поражение это всего-то навсего очередная ступень, которую нужно просто перешагнуть. Но, к сожалению, 11-0, дорогие друзья, вообще без шансов сейчас был сыгран раунд. Ни одного минуса даже не было. там. А смысл 999 FPS? Ну вот и я про тоже говорю. Ну я могу поставить, у меня будет 990 FPS. Я тестировал, если я ставлю у себя FPS макс uh, 1000, у меня ну, в, в потолок 999 упирается. Но зачем? Зачем? 100 за глаза достаточно. Ну 144 еще хорошо, окей, там. Для 144 герцовых моников. Ну, я, допустим, себе ставил 240, потому что у меня 240 герц частота моника. Это да. А смысл ставить 999, я без понятия. Гномики, я же с вами потом разберусь, пишет Галина. Ну, Но... Галина, разберитесь, действительно. Здесь есть... На что посмотреть и есть что обсудить По сути fps не так важно играет Если оно не меньше 60-90 Можно норм далее роли не, не играть Не соглашусь, Энгри, полностью а Абсурдное и неправильное заблуждение При прочих равных вы с 60 fps будете проигрывать Человеку, у которого 100 fps Всегда Опять же, при прочих равных, повторюсь Если человек идентичный вашей реакции Вашему железу Вашему соединению с интернетом вы не выиграете у него просто за счет этих 40 кадров. в Секунду! Клёха! Затащено! Ну вот, видите, 16.0 не будет, 15.0 тоже не будет. А вы уже тут начали хоронить гномиков раньше времени. Ребятам просто нужно немножко было в себя прийти. <свис> При более 144 FPS модель слишком сглаженно двигается, все слишком плавно. Ну, это такое. Это все-таки скорее вкусовщина. Тут важно понимать, что как раз таки за счет плавного движения модели ее гораздо легче убить. FPS равняется частоте кадров. FPS это и есть частота кадров. Он не равняется частоте кадров. Это же фрейм per seconds. Частота, ну, как бы кадров в секунду. Это одно и то же. Кейс! Вот это ворвался сейчас грамотно. Ну что, Мак, должен тащить, обязан тащить. Команда на кураже, они выиграли предыдущий раунд. Этот раунд также надо добивать. Минус Мотя. Попытка заспреить. За двумя зайцами, дорогие друзья. Пытался прострелить Кейзета. Пытался перевестись на Киргиза. В результате не убил ни того, ни другого. И на этом закончилось. Но я про Моник. А как... Герцовка Моника связана с FPS. Тогда вы должны были написать не FPS, а, а получается, ну, вернее, FPS равен частоте кадров. Э -э он должен тогда, ну, то есть вы имели в виду FPS равен частоте герцовки монитора? Применимо, применимо, но если только вертикальная синхронизация включена, а если она выключена, тогда уже не равно. То, что при включенной вертикальной синхронизации FPS не может превышать герцовку монитора, это факт, да. Я бы поспорил, реакция, конечно, главная, но чуйка дает много преимуществ. Это почти как ВХ, только в твоей голове, когда ты знаешь, где можно стоять... Где может стоять противник. Энгри, вы меня не слышите, да? Я вам говорю, при прочих равных, если мы посадим вас, играть против вас же... Вы проиграете из-за низкого FPS. Я со 100 FPS играю, больше лично, по мне, лишнее. А монитор сколько, герд, Юр? Привет, Саня, добавь в друзья стиме. Володь, а я тебя... А, сейчас, секунду, секунду, одну секунду. Не, нет заявок никаких, что ты гонишь? Нет ничего. 13-1, дорогие друзья, последний раунд первой половины. Вы уж простите, что я немножечко, типа отдалился, так скажем, от комментирования, но ну, потому что здесь попросту, по-моему, песенка у одной из команд уже спета, и, ну, тут просто избиение идет, к моему величайшему сожалению. Вот код. Ой, блин, напиши, пожалуйста, в ВК мне, а? Я не смогу из чата скопировать, у меня чат на другом компе открыт. Оп. Мотя. Ну, кто там хотел сказать, что Мотя звезда? Ну звезда же определенно, статистика 22 на 8, фраг-лидер команды, развал кабины это его хобби, он рожден для этого. I don't know how to play, ну может хотя бы клатч какой-то интереснейший будет. Нет. Снова минус от Моти, 14-1, дорогие друзья, итоговый счет первой половины, ужасен для команды Белоснежка и 7 гномов. Я сейчас Саша Сашей сижу, думаю, понимаешь, я ж пока слил и новый не покупаю. Так а тогда даже можешь и не со 100 FPS играть. Я не думаю, что у тебя монитор держит 100 Гц частоту. Там, скорее всего, 60, но ну, может, 75. Поэтому то, что там будет написано 100... А, ну-ну, да, вертикалку можно же не включать еще, да. Ну, просто вертикальная синхронизация все-таки нужна для того, чтобы кадры не рвались. Поэтому обычно все-таки ее рекомендуется включать. В шутанах, так и уж тем более. <coughs> Но input лак увеличивается. Но тут уже это все, конечно, дело видеокарты. Если она нормальная, то инпут лак не увеличивается практически ни насколько. Невозможно играть меньше 25 кадров. Ой, ну тут дело как бы опять-таки свое у каждого. Но вот, например, в CS GO я не могу играть меньше 100 кадров в секунду. Ну не могу. Ну вот 90, все просто, я никого не убью вообще. В 1.6, наверное, даже с 50 кадрами уже никого не убью. Все, это прям будет беда-беда. Так, дорогие друзья, подтвержденная информация прилетела завтра. Старт матчей в 19.00 по московскому времени. 19.00, дорогие друзья. Обязательно жду всех Лучше, чтобы кадры рвались Чем играть с инсо, как с намыленной Ну, не согласен Из-за разрыва кадра можно не попасть в модельку тупо Потому что кадр просто порвался Ну опять же Современные видеокарты уже лишены этих огрехов. Ну, допустим. Ой, простите, свернул нечаянно КС. Допустим, моя 3060 Ti, к примеру, уже таких проблем не имеет. То есть там... Ой, Клеха. Ой, клёха! Ну, все, камбэк, дорогие друзья. Ждали? Дождались. Все, потащут сейчас, смотрите. Скриньте. Скриньте, это камбэк. Всем привет. Все пропустил снова, но смотрю игра в одни ворота. Мирный дюк. <с> ну, есть, есть такое немножечко. Но, может быть, сейчас будет камбэк. Смотрите, почему бы и нет. Стрелки-то хорошие у команды Сватст, но есть, конечно, претензия к тому, как они проводили атакующую сторону однозначно. Там все. Вот где? Где э, тиммейты, которые должны были не отпустить Клёху, У которого теперь 9 хп, и он спокойненько себе убегает на сейф? Ну что вот это, братерсы нам? Ну вы чего? Ну все, Клха добили, но он еще одного успел убить. Почему? Потому что отпустили его. Не надо было отпускать. 14-3. <кхе -кхе -кхе> Ну, с одной стороны, мне кажется, что забрать, конечно, два раунда в атаке будет во много раз проще. Я, Саша, думал, собирать ПК или нет. Чё-то больше нет, так как особо нет нужды. Ну, мне ПК нужен как бы для стриминга в первую очередь, да, поэтому у меня такой вопрос даже не поднимается. А тебе, если, допустим, поиграть в какие-то игры, ну, если они не требовательные, так ноутбука за глаза будет достаточно. Конечно, смотря какой ноутбук, но все таки То есть, если ты, конечно, хочешь Поиграть там в какие-нибудь киберпанки На ультрах там и так далее То, конечно, нужно, да А если в кс например, в 1.6 порубиться То хватит и калькулятора, как говорится Ой! Ой, КЗ, КЗ, Просто Юра В его лучшие годы Подбирает девайс, ты смотри Какой поворот! Но девайс, к сожалению, реализовать не удается Мотя! Ну, у Моти безвыходная ситуация, да. Да, да, безвыходная ситуация. Что вы знаете о безвыходности? Моти забирает ПУП у 1 в 3. Смотри, еще и прифайер из глокара сдает. А. А. Ну, не, не, не. Ну ладно, Моти, иди, умирай уже, господи. Не выигрывается такое. Не перестреляешь ТМК на такой дистанции. Да даже Дигл не перестреляешь. Все, ура. Ура! Мучения Моти закончились. Но он просто не хотел идти сдаваться, как бы. Убейте меня, говорит, но я не сдамся без боя. Арман и Нико, привет вам от канала на FTV. Лог, не безвыходная ситуация. Не, ну в глобальном понимании этот раунд не выигрывался, учитывая позиции игроков обороны. Такое нельзя было выиграть. Поэтому да. Поэтому получилось то, что получилось. Ну, девайсы. Первые девайсы уже появились. Снайперская винтовка у Мака. Мак реализует ее на точке А, но выход идет на точку Б, поэтому придется ретейкать с авиком, а это всегда не очень удобно. Мотя забирает I don't know how to play. И Мак, кстати, уже со своим авиком подгреб сюда и отгреб отсюда очень быстро, кстати. Мариночка последняя. КЗ забирает ее в спину. И это 15-4. Вот такие дела. Да, кстати, Медитатор. Лучше смотрелась флешка через верх. То есть, э, ты выкидываешь флешку. В сторону грибов через верх, например, в окно, да, слепнут все, кто убежал с точки Б и садишься на дефьюз. Дым. Ну, можно было бы дым использовать, конечно. Но дым можно прошить. А слепой соперник навряд ли тебя прошьет, потому что не знает, куда шить, он же ничего не видит. Ну и полуэкономический раунд Полу какой-то форс от команды Сватст, последняя попытка Удержаться на точке И последняя попытка Продолжить сопротивление I don't know how to play. Один минус по Киргизу Мотя тут же дает разменный фраг И три, три, простите, в 2. Где два, это игроки Обороны, которые будут сейчас ретейкать Мариночка, минус Мотя Минус от Кейзета. Мариночка остается в соло. И нет. Выход из дыма. Тут, конечно, немножко неправильный, как мне кажется, мув был. Думаю, надо было сыграть чуть-чуть более сейвово. В дым уйти нужно было обратно.